Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремителям вязания абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сегодня у нас с вами третья часть марафона Цыпочка. Мы с вами вяжем одну деталь. Деталь мы будем выполнять из желтой пряжи. У меня желтую, у вас та пряжа, из которой вы вяжете, основная. И деталь будет представлять из себя достаточно большой прямоугольник. Основание у него 23 сантиметра и высота 70 сантиметров. Начинаем вязать с бросовой нити, заканчиваем бросовой нитью. Вяжем таким образом, что 70 сантиметров у нас идет в длину полотна, не в ширину, потому что 70 сантиметров не каждая машинка может с такое полотно взять по количеству петель. В Длину мы свяжем абсолютно любую деталь. Итак, у меня есть 23 сантиметра основания. Вспоминаем наш первую часть петельную пробу. 2,86 петли в одном сантиметре. 23 сантиметра умножаем на 2,86 в 1 сантиметре. Получаем 66 петель. Это основание набрали на машинке 66 петель. Высота прямоугольника 70-70 сантиметров это ряды по петельной пробе. 8 и семь сант... а, 4,6 сантиметра. Простите, это у меня петельная проба: 70 сантиметров умножить на 4,6. Получается 320 рядов, итого. Плотность не забыли, такую, как мы указали на первой части. Набрали бросовой нитью 23 сантиметра по вашей петельной пробе. По моей петельной пробе это 66 петель. Провязали 320 рядов, бросили на бросовую нить. Не забудьте закрыть бросовую нить, как мы с вами это делали в прошлой части. И в итоге у нас получается вот такое полотно. Я думаю, что прямое полотно без каких-либо отделок и каких-то нюансов вы можете провязать и без меня. Не показываю вам, как это выглядит на вязальной машинке. Но еще расскажу, что любую бросовую нить, если мы не сейчас же будем обрабатывать открытые петли, нужно закрывать. Я закрыла точно так же, как делала с деталями прошлой части, пропустила через открытые петли рабочую нить. При помощи кромусла. Вы можете закрывать как вам угодно, потому что, когда мы с вами будем оформлять это все, открытые петли могут распуститься. И нам, помимо того, что обрабатывать <связать> наше платье, придется еще петли ловить. Итак, связали полотно. У меня оно четко соответствует заявленным размерам. 23 на 70. Открытые петли с двух сторон. Полотно я подпарила, чтобы оно имело вид. Более-менее презентабельный, а не свернулась руликом. В принципе, если оно у вас сворачивается руликом, и вы не хотите его отпаривать, это не страшно. Потому что, когда мы обработаем края, они все равно встанут на место. Ничего, загибаться не будет, у нас будет обработан каждый край. Итак, задача. В третьей части марафона цыпочка провязать прямое полотно. Присылайте фотографию выполненного домашнего выполненного задания и домашнее задание третьей части марафона цепочкой считается выполненным.